Что? Брат, зачем ты так далеко убегал, брат? Почему ты залез на танк? А? Ай. Да я так играюсь, играюсь. Если это танк, мне сначала показалось, что это лейка. <плёк> а как ты туда залез? <плёк> брат. Я не знаю, как ты карабкался. Ты ну ладно, побежали, скоро наш дом будет новый. За сколько мы его купили, напомним мне где-то миллион и два евро где-то. Ну да, наверное, большие по описанию. Красивые. А меня. приходим сейчас такой малюсенький домик стоит. Да, два миллиона? Я так не уверен. Кстати, мы еще такую курточку прикольную прикупили. смотри. Костюмчик. Смотри, это дом наш. Большой это... варс. А? Большой Смотри, это наш дом. Посмотри, адрес, а -а -а -а. адрес посмотри. Сейчас. Блин, я потерял бумажку, я потерял документу. Аккуратно, брат. Смотри, что там. Да, давай а, берем. У меня есть ключ. Ну-ка, посмотри, подходит, если? Так, так. Да, все подходит. Вот это твои двери. Ну, в принципе, красивый был. О! Ну-ка, давай посмотрим, что это за рычаг. Смотри, смотри. Прикольно, смотри. Нажимаю на рычаг, смотри, как красиво. Mm -hmm. Давай тут ключик. Хотя зачем? Нет. Нет, вот эти, что? вот эти давай в А почему вот тут, он, он, вот смотри, тут? Смотри, тут два сундука стоят. Почему? У да, них пустота да, вроде. Да так, где чья комната? так, не, это не моя о, вот это моя вот дверь открыта а, вот я такую себе хочу помнить так, сколько тут семьяков я лично есть хочу пошли поедим ну, кстати, я тоже Стоп, тут нет. холодильник открыт а там вещи, там не прокидываются, ничего? Да, а нет, в холодильник вкусно. такой, пацаны. Нет, вкусно. Подожди. А, вкусно, да, вкусно. В принципе, нормальный нет. район, только тут рядом болото. Болото? Да. Мне показалось, это море какое-то. Нет, там дальше болото. Пошли, может прогуляемся по окрестностям? Подожди, я тут свет забыл выключить. Ну-ка, давай смотримся лучше сначала в доме. Ну я пойду погуляю. Я в туалет сбегу. Я зачем? у меня есть твоя рация. А у меня, я ее потерял уже дав давно. <связь> у тебя вторая была, я тебе дала. Ай, прин принеси мне бумагу туалетную, пожалуйста. Я уже ушел далеко. <смех> <Ах>. <смех> у меня понос. Эй, прием. Прием. Я приехал нашел. Помоги, там, там, если найдешь аптеку, купи мне таблетки там. Ага. Ты знаешь, у меня такой тяжелый случай. <смех> Очень тяжелый. Не веришь? Я понимаю, у меня такое было. Но почему именно с тобой? Почему именно сейчас? Почему ты по пути все время стонал? Ладно, я перезвоню. Прием. Прием. Прием. Иди домой, а. Мама, я. Ладно, я нашел таблетки. Таблетки. А если тебя напугать, ты.. Ты вылечишься? Ага. Очень. Все на наружу вылезет. бумагу туалетную. А я туалетную бумагу там оставил. Гуди. Да уже все. Я пошел от космонавичного немного. Ты мне в туалет не дал сходить. Вс. Я обосрался от страха. Теперь я, я покупаюсь. Помыться надо. Отлично. Спокойного дня. Ага, спокойной ночи. КАКОЙ КАКОЙ СОНТ такие. А, что такое? Ой, я тут буду стрелять, Спасибо. Ну, блин, Ладно, давай, я сдаюсь в детстве, заходите. Ну, давай, призрак! Вот, и планета. Стрела. Что происходит в первый день? Почему именно с нами? И там, и тут, и там. Понятно где все это происходит. Так, брат, брат. <связывающий> а, брат. А, брат. Брат, ты где? Брат, Хочешь, ты где? Брат, а, Что? А, тут предок ходил, вон стекло выбил. Тут стрела напускал, вон стрелы, ладно Хватит мать это, это все ты сделал Это не я Ты прикалывайся Мы уже, мы уже на несколько километров ушли от этого призрака. Как, как он может здесь быть? Его не видно было, я только заметил пузыри И бьётся как стекло Да хватит мне врать Да я не был, брат Ну ты, а я не верю я поем и пойду. Я пока стекло починю. Стеклочика вызову. Не, сам починил. Могу стеклощика вызвать. Ну, вызови, телефон у тебя был. Тебе не холодно? Нет. Мне прохладно. Что-то меня морозит. Угу. А -а -а. Печку разогрей. Брат, ты где? Я пошел гулять. Подожди меня. Я с тобой гулять. А далеко ушел. Но не слишком да далеко. Ай. Вот. Ах. -а -а. а -а -а. Что это? Где? Где? Нет, да я пойду домой, все. Я пойду домой. Что это такое там. Там. там? Что это такое там? Что это за яма? Где? Что это? Где? Вон там. Подожди. Иди сюда. Сейчас. Где? Где? Где? О, вон он. Вон там. Нет, ко мне, иди ко мне. Вот, вот, вот я тебя стою, я стою перед тобой, перед тобой. Ой. Да где брат? Да, брат. Я иду. За мной, брат. Ты где, где, брат? Брат, а ты Мало? где? За мной. Я сзади, я сзади. Где за за мной, мной, за мной, за мной, за мной, за мной. за мной давай быстрее блин брат почему ты Что там за яма а где яма ты стоишь на месте брат я, я в курсе за мной прямо прямо Меня опять морозит. А. Найдем. Ну, Где? Идем. Идем, идем. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. Там пещера. А, Это. я запихаю. Где, а? где? Ай, ай. я иду в пещеру, я иду. Я не в пещере. Я иду, я в пещеру. Прием. Ой, прием, прием. Прием. Прием. Кто-то стоит рядом со мной. Так, ты поперек. Эй, прием. Прием, прием, прием, прием, прием. Ты где? Я в каком-то лодове. Что это? Где я? Где? Там есть тупик. Я не знаю, где я. Покажись, брат. я, ничего, не... я, ничего, не я ничего не вижу. Я ничего не вижу, я ничего не вижу. Я не помню. Я ничего не вижу. Я только вижу рацию. А прием, мне батарейка брат. садится, батарейка садится брат, Батарейка садится. Ты здесь? Ты здесь брат. Брат, брат. Я, ну неплохо, да. Я сейчас умею. Брат! Надо будет идти домой и вызывать помощь. Пусть он там лежит, а мне надо вызвать службу спасения. Главное, чтобы она успела его спустить и найти. О, да Нанять. На это потребуется много денег. На этом. На этом Брат! Брат, ты где? Придм, брат! Брат! Брат! Брат! А вот телефон, я звоню! Алло, спасатели, быстрее приезжайте, водолазы. Мой брат застрял в пещере. Быстрее, быстрее. Пожалуйста, быстрее. Я не смогу долго продержаться. Нет, только...